Вообще баскетбол идет в сторону контактного, динамичного баскетбола, как в мужском, естественно, так и в женском сейчас. Мы даже видели в прошлом, в прошлом году на чемпионате Европы, видели, как играют топовые команды. Команда играющая, выступающая в Евролиге, в Еврокубках, очень силовые команды, очень контактный баскетбол. Вот, поэтому, ну, это динамика времени, команды идут вперед, поэтому, если раньше было больше, скажем, тактического баскетбола, то сейчас, имея в виду то, что очень много игроков, как мужчина, так и женщины играет сегодня в одном клубе, завтра в другом, в третьем, четвертом, очень тяжело очень тяжело поставить тактику команды, вот поэтому больше внимания уделяется на физическую игру, на контактную игру, вот в этом году подобрался у нас неплохой коллектив, вот девушки могли решать поставленные задачи, я имею в виду издвоевание и прессинг на всей площадке и очень контактный баскетбол, как в защите, так и в нападении, при поставлении заслонов и так далее, и так далее, и так далее. Всем составам можно было удерживать все время очень высокий темп игры и на очень высоких оборотах, и на очень контактном, на, на сильном контакте силовом. Что надо отдать должное девушкам, они более дисциплинированная. это... Вот, то есть если ты даешь какое-то задание, практически оно будет исполнено, и не надо контролировать, даже по себе знаем. Ну вот. В мужском баскетболе чуть по-другому. Сейчас, конечно, баскетбол идет, женский идет в направлении мужского, то есть очень жесткий, очень контактный баскетбол. Я же уже говорил, не хватает только забивания мяча сверху. Вот, поэтому, Но что еще хорошо в женском баскетболе то что прежде всего если уже девушки выходят настроены на игру то они будут действительно биться до конца мужчины тоже но тем не менее здесь очень очень-очень э, сильно скажем так очень сильно должна быть психология прежде всего а, ну, женская психология понятно да? вот поэтому я думаю в женском баскетболе это где-то 70 процентов психологии и 30 процентов самого спорта витископ спортивное видео